Всем привет, друзья! Вы на игровом канале Дяди Диване Лив. Данное видео посвящается всем моим истинным, искренним и родным подписчикам, которые приходят на каждый мой эфир, которые поддерживают меня лайками, поддерживают меня зрительской симпатией. Это видео именно для тебя. Я знаю, многие хотели бы из вас получить какую-то сувенирку, хотели бы получить какое-то вознаграждение за то, что вы находитесь всегда рядом со мной и как бы поддерживаете меня, да? А, собственно, поэтому я и делаю это видео. Если ты с Россией или Украины вот две страны, с которыми я могу все это дело, собственно, сделать, Россия и Украина, то ты можешь принимать участие. А, участие простое. Так же самое, как ты и делаешь, приходишь на каждый мой эфир. Но только еще необходимо оставлять под каждым видео, которое выходит на канал. Либо это стрим, который загрузился в конце концов и появился под ним чат окно комментариев да либо это видео каждый э, день в течение месяца будут выходить эфиры будут выходить ролики и собственно под этими видеороликами необходимо будет писать комментарий хэштег хочу сувенир все просто участвуешь смотришь эфиры пишешь комментарии хэштег хочу сувенир под э, каждым из видеороликов Самый активный, самый активный получит первый сувенир в течение одного месяца, считая с начала следующего месяца. Сейчас у нас март, да, а вот март заканчивается. И с первого числа апреля по конец апреля у вас есть время для того, чтобы принять в этом деле участие. А как только апрель заканчивается, я выбираю лучшего из лучших самый лучший комментарий я этот комментарий опубликую выпущу видео и человек который участвует получит приз либо кружка либо футболка это будет по выбору и самое главное не забывайте писать контактную информацию потому что мне нужно будет связаться с победителем то бишь вы пишите допустим я вышел видеоролик про раскладку клавиатуры в game loop да если она не работает ты оставляешь комментарий а, блин искал во всем ютубе нигде не нашел. Твой видеоролик мне очень сильно помог. А, спасибо тебе большое. Лучший хэштег хочу сувенир. И после в скобочках информация о твоем допустим ВК, Инстаграме, ТикТоке неважно. Просто ссылка на твою социальную сеть а, по которой я смогу с тобой связаться. Если ты выиграл. Вот собственно и все условия. Первое. Украина Россия это должен быть. А, второе. Красивый комментарий и третье, кэштег «Хочу сувенир». Вот, собственно, и все условия, которые мне необходимы. Ну, естественно, быть подписанным и приходить на эфиры. Все. Старт. Держи пятюнку. Погнали.